Ай, Меня зовут Максим Вехов. Всем успехов желает вам Максим Вехов. Это моя мини-коллекция макетов автомобилей. Made in USA. Так, начнем с такой вот. Вот какая машинка классная. Малюсенькая такая. Ну даже колючки ездят. Вот машинка такая вот. О, когда-то было много таких машинок. Это все, что осталось. Куда-то они подевались. У вас Тачка Кхе -кхе. Чайка ну, ну, чайка это вообще, да Да, детство, детство, детство О, чайка и на английском, и на, и на советском языках. Так, что тут? А, надо... А, сначала надо идти открою. Ага, вот так. Вот так вот. Опа. Сейчас. Опа. Шик Так, КАМАЗ ну, КАМАЗ это да, вообще машинка Классная Один к одному Опа тут все один к одному сделала можно сказать только масштаб понятное дело не один к одному Такая коллекция Все в отличном состоянии Да, кстати Об аудио -озвучке. Это Мой совместный поджиг С демоникой Slice of life Называется Кстати, на одном лейбле он выходит, издается, можно сказать так, на днях. А, сегодня, кстати, да, сегодня издается на лейбле. Так что, презентация на днях. Ну, как, как вам моя коллекция, пишите в комментах. Подписывайтесь на мой канал, у меня много чего такого цикавого есть, будет. Сюда снимаю очень цекавое. Всем успехов желает вам Максим Вехов. Все, пока-пока.